Всем привет! Сегодня я продолжаю серию передачи из клиники 32 о том, каким образом строится стоматологический прием на первичной консультации для сбора максимально большого количества информации, которая даст нам возможность пациентам обсудить его потребности. И первое на этом этапе, это, конечно, сбор необходимого количества фотографий, для того, чтобы мы могли с пациентом обсудить момент, связанный с тем, что он хотел бы изменить в своей внешности. Большинство пациентов, которые я встречаю на стоматологическом приеме Это пациенты, у которых есть те или иные потребности В том, что касается изменения эстетики своей улыбки Улыбнитесь широко И в этом плане неоценимый инструмент Улыбнитесь широко Для нас это, конечно же, фотография Вторым инструментом на этом этапе для нас выступает возможность получения внутриротовых снимков зубов с помощью внутриротовой камеры, которая позволяет продемонстрировать пациенту состояние зубов на момент осмотра. Вся необходимая информация выводится на экран на монитор компьютера. И я сразу же вижу с одной стороны качество изображения, с другой стороны выбираю наиболее удобный ракурс для того, чтобы сделать снимок. И третий инструмент, который нам необходим для того, чтобы провести базовую консультацию, это панорамный рентгеновский снимок, который мы также делаем в клинике. И сейчас я вам покажу, какую информацию все эти данные дают нам для общения с пациентом. И после осмотра в кресле мы получили дополнительный диагностический материал, который вместе с пациентом будем анализировать уже рабочего места. Первое. Это панорамная рентгенография. Она дает нам первое базовое представление о состоянии зубов полости рта у пациента и уже предварительно позволяет сориентировать пациента о том, какой предварительный объем действий нам предстоит. Конечно, мы будем уточнять это по данным компьютерной томографии, которая будет рекомендована в более, при более углубленной диагностике. Второе исследование, которое мы проводили с пациентом, это исследование с помощью внутриротовой камеры, и оно дает нам возможность продемонстрировать пациенту, особенно если пациент визуал, это крайне важно, состояние реставрации в полости рта и обосновать необходимость их замены или коррекции. И материал, который мы собрали с пациентом, это фотографии улыбки и фотографии зубов полости рта. Эти данные позволяют нам понять, продемонстрировать пациенту возможности эстетической стоматологии и более четко выяснить его потребности на пути реализации комплексного плана лечения или восстановления эстетики улыбки или создания совершенной улыбки. В следующий раз я покажу вам еще очень много интересного. Оставайтесь с нами.